Рисовать мишку Тедди. Вот эти мишки Тедди, это уже которые я нарисовала. А сегодня я буду другого мишку Тедди рисовать. Сейчас я вам покажу, которые у меня нарисованы мишки Тедди. Вот такой мишка Тедди сидит за столом с мышкой. Вот такой вот мишка Тедди с зайчиком. И вот такой мышь, мишка Тедди в футболочке. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем? Основные элементы фигуры медвежонка Тедди это... Изобразим для головы круг, изображаем вот такой круг и под ним туловище, рисуем овал. Рисуя вот такие вот овалы, это будут лапы у медвежонка. С одной стороны рисую, и с другой такой же стороны. Такие вот лапки у нас получились. Здесь теперь проводим два перекрещивающихся отрезка. Так, один и второй. Так у нас получилось. Эти линии помогут вам нарисовать мордочку Миш и Тедди. Около пересечения нарисуем пару точек для глаз. Вот здесь вот. Вот один, второй. Чуть ниже нарисуем овал, а внутри его маленький нос. Здесь рисуем овал такой. Такой вот у нас будет овалчик. А внутри его рисуем вот здесь вот носик маленький движонка такой вот носик и добавляем уши одно ушко такое вот у нас будет с вами и второе ушко такое от головы теперь проводим к ногам Другообразные линии, тем самым показав руки медвежонка. Вот отсюда берем и проводим одну и вторую также. У нижних овалов также проводим дополнительные линии для выделения ног. Это вот здесь вот. Вот отсюда вот так ведем. Сюда вот. Вот один давал и на другой также отсюда ведем. Вот. Такие вот у основе ноги получились у медвежонка. Сейчас придадим небольшой мохнатости голове. Для этого по контуру делаем часто небольшие черточки. Вот так вот. На ушке тоже делаем черточки, такие у нас черточки получаются, так делаем по всему контуру черточки. И вот здесь, теперь продолжаем. Такие вот черточки. Пишите в комментариях, а вы рисовали уже? Пробовали Мишептеди рисовать? Так. Еще чуть-чуть, несколько черточек сделаем. Так вот, и у ушка тоже теперь вот здесь вот рисую такое внутри ушко, еще маленькое ушко. Вот и здесь также внутри ушка рисуем вот чтобы у нас было похоже больше на ушко такое получилось ушко теперь рисуем небольшую зарплату на мордочке здесь мы сбоку ее нарисуем с вами такая вот зарплата у нас будет Такие вот черточки здесь делаем с краев, и получается у нас такая вот заплатка. Вот, здесь брови нарисуем, одну и вторую. Такое у нас получается Мишка Тедди. Я вот здесь рисую овалы. Такой вот, и на второй также. вот това у нас получается далее рисуем такие же черточки на руках здесь вот пририсовываем такие маленькие небольшие делаем и здесь тоже делаем черточки Такие у нас черточки получились. Далее другую также руку делаем с черточками. Так вот. И вот здесь тоже делаем черточки. Такие. рисую вот здесь такую вот заплатку. И такие черточки здесь. И вот здесь еще. Так вот получилось. Теперь также на лапках рисуем черточки. Прорисовываю. Здесь так вот черточки ставим. Внутри лапки на овале. Такую черточку ставим. Из краев опять черточкой рисую, такие палки. И на другой терапке рисуем черточки. Такие вот. Прорисовываем как следует. Красим. Ребята, пишите, а вы какие-то любите рисунки рисовать. Здесь теперь такой у нас мишка Тедди получился мохнатый уже. Вот такой вот у нас мишка Тедди получился лохматый. Я уже стерла все ненужные линии. Сделала его поярче. Теперь будем с вами раскрашивать его. Сначала я возьму синий цвет, чуть-чуть синим раскрашу. Чуть-чуть синего добавим, а фиолетового добавим. Красим фиолетовым. Почти раскрасила, я докрашиваю уже. Мне осталось совсем чуть-чуть. У меня вот такой вот получается мишка от Тедди. Пишите, каким цветом вы его раскрашиваете. Какого цвета он у вас получился? Я вот его крашу. Синий с фиолетовым. поэтому у меня вот такой вот получается. Синий и фиолетовый. Синим я сначала вначале покрасила. А сейчас вот фиолетовый. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Понравился вам этот мишка Тедди, которого я нарисовала? Такой вот он у меня получился.